Всем привет! В этом видео расскажу вам про интересный сервис называется putingram.com. Вот его адрес в интернете. С его помощью можно быстро раскрутить, например, новую страничку в социальной сети, группу, можно накрутить просмотры видео, сделать лайки. Да? То есть функционал данного сервиса достаточно обширный. Здесь вы видите, с какими соцсетями он работает и какие функции выполняет то есть по каждому если пройтись да тут вы увидите какие функции можно использовать но для начала здесь нужно зарегистрироваться я регистрировалась через соцсеть то есть я не вводила никакие там данные в плане почты пароля да я просто зашла через социальную сеть вконтакте происходит это очень быстро то есть автоматически сайт сам за вас все делает и затем я выбрала соцсеть ВКонтакте. У меня есть блог, группа, да? Это новая группа, в которой сегодня утром было 20, ой, было два участника всего. Ну сейчас туда вступили некоторые члены моей команды и примерно половина, да, из 50, то есть примерно 25 человек это уже накрученные подписчики то есть даже конкретно это 31 человек сегодня я заказала через этот сервис 500 живых подписчиков то есть не ботов а именно живых подписчиков за 300 рублей всего то есть меня очень даже устроила вот эта стоимость теперь я хочу показать как это сделать то есть на примере этого вот то, что я сейчас покажу, да, вы можете потом точно так же посмотреть с другими соцсетями, как здесь работают. Но я покажу именно на примере группы ВКонтакте. А здесь мы выбираем, что мы хотим: да, подписчики, друзья, лайки. То есть сначала я выбрала соцсеть ВКонтакте. Зачем вы... Затем выбираем подписчики, друзья, лайки или подписка на лайки. А мне нужны подписчики. Дальше выбираете живые или роботы, потому что роботы стоят дешевле, чем живые. Вот посмотрите, да, разницу. То есть вот здесь автоматически стоит количество 100. 100 роботов будет стоить всего 18 рублей, а 100 живых подписчиков будет стоить 60 рублей. Но я выбрала живых, возраст от 18 и старше, возраст я ой, пол я выбрала женский, ну здесь конечно сами смотрите уже, да, выбрала страну свою, Россию, и взяла минимум количество друзей 250. Ну здесь я не вижу, чтобы менялась стоимость именно по количеству, да, друзей. Вот, то есть те люди, которые будут подписываться на вашу группу, у них вот такое количество друзей. Вы сами здесь выставляете. Я выбрала вот такой вот, то есть чтобы это были люди обычные, да, не те, у кого там тысячи подписчиков, да, а именно обычные люди. И вот сюда вот вставляем ссылку на ту группу, которую вы хотите раскручивать. Берем ссылочку, копируем ее и вставляем вот сюда. И вот здесь уже просто редактируете количество подписчиков, которые вы хотите, чтобы к вам присоединилось в группу. Ну, например, если вы поставите 200, то соответственно тут на 2 умножается 120 рублей. Если вы хотите, например, 500, да, как я сегодня сделала, это 300 рублей будет стоить. Ну, естественно, нужно положить денежку на баланс. Вот здесь вот сверху нажимаете пополнить баланс и выбираете удобный способ. Я пополняла через а, пластиковую карту без комиссии на ту сумму, которую вот я сначала здесь увидела, да, сумму. То есть я посчитала, сколько мне нужно, 300 рублей ровно положила а, через карточку. Вот здесь вот вводите сумму нужную, нажимаете пополнить баланс, дальше вас там перекидывает ну, соответственно, на заполнение определенных полей с вашей банковской карты, да, там требуется подтверждение, но это как обычно в любом интернет-магазине. Деньги поступили мгновенно сюда, и потом я просто нажимаю кнопочку «Заказать», и заказ появляется вот здесь, вот в моих заказах. То есть сейчас у меня здесь видно, что в мою группу выполняется задание. Пока вот 31 подписчик из 500. Здесь нужно учитывать, что в день добавляется не более 100 подписчиков. Здесь вот есть кнопочка поддержки. Если у вас какие-то вопросы возникают по сервису, да, у меня, например, не сразу начали добавляться подписчики. Я обратилась в поддержку, мне ответили, что подписчики начинают добавляться через примерно 2 часа после того, как вы дали задание. Вот, и не более 100 человек в сутки будет добавляться. То есть вот у меня 500 подписчиков должно добавиться. В течение пяти дней они у меня добавятся. То есть, ну, в принципе, все просто. Ничего сложного здесь не увидела. Очень удобно. И интерфейс удобный, и стоимость недорогая. да? Мне понравился этот сервис. Вот если сейчас мы обновим эту страничку. Ну, здесь так и осталось да, пока что 31 подписчик. То есть... В течение дня эта цифра меняется, и вы будете видеть и здесь у себя в численности, да, в участниках, что будет меняться количество подписчиков, и вот здесь вот тоже. Ну все, пользуйтесь на здоровье. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня.